Фабрика Золотой дождь небесно-голубого цвета. И яркая красивая сумочка, которая делает ваш образ однозначно ярче, и интереснее. Очень важные достоинства фабрик российских производителей. Яркость, стиль, лаконичность, комфорт. Вот такие ножки, которые помогут не царапать но красивая строчка подчеркнет строгости, чисто форм, изгиблений, плаковый крокодил добавить лоска однозначно внутри два отдела на задней стенке карман на молнии на передней два кармана а на задней карман на молнии вот такая стильная штучка ждет вас цена этой сумки 1300 рублей но подарок до конца мая цена будет всего 1000 рублей